А, не пробивай, он у нас испорченный, мы не имеем права пробивать искурченый степок Так и что вы с царем делаете? Ничего, выкинем сейчас, пойдем, все а вы а еще может, и подслушиваете разговоры? Обязательно. Это, это, пожалуйста, мы выкидываем товары из сыпщиков, и сыпщики приедут, и позову, пожалуйста, в экономической безопасности. Это, это, это товар, не, товары? Нет, мы вам не будем продавать. Он ну, же некачественный, мы не имеем права продавать некачественный. товары. Вы не, товар. не а продавать вы его Нет, мы его не продадим. Ну, что, это ваш выбор, вам придет помочь, снять, должны. Продать. Мы должны, но если мы заметим, что... Дело в том, что если мы заметили эту ошибку, мы ее сейчас исправим и все. Даша, возьми, пожалуйста, уберись с продажи вот этот доллар. Нет, я просто читаю. и стикер, уберись с продажи. И вот туда на написание. не пробивай. он у нас искурченный, мы не имеем права пробегать искурченный свет нет, я его на полочке, Ну я поняла, но он испорченный у нас, поэтому мы не имеем права продать такой Мы вам заменим на другой цвет, на хороший, и все. Вы видите, я вас не вижу. уже грамот, знаете, тоже штуку, Если я жал на полочке с то вы не его ну что у вас там еще будет, что вы не привозите другой товар? Ну у нас же по закону защите прав потребителей запрещено, навязывать. там. Так я вам не навязываю, это я, я а вам предлагаю. Зачем я вам буду навязываться? А у меня вон там товаровед девочки сидит. Подойдите, пожалуйста, она вам решит все вопросы. А уже практически штраф Ну я-то его не получила. Где Ну я говорю про товароведа. А почему? Почему она штраф должна получить? За что? Даже прям не знаю. Ну вот, Ксюшу а там, что Ксюшу там? Суши там получили, что Ой, А я не А куда это серпел, что поджимай? Прогреть Да это я, вы, я вы, вам не да? пробью да. этот сыр, да потому что... Да не надо, пускай серпел. Да не будет она вам пробовать. Да потому что? что он некачественного. Да, это все некачественное. А вот там кассы, пожалуйста, проходите. Ой. Вот там, с левой стороны, пожалуйста. Ну, конечно, предложи. А мой, пожалуйста. Вон они. Ой. Да, Господи, да, вы, да, вы можете его, его забрать. Я все равно да. спешу. Вы, заберу, вы, да? вы думаете, что я съем? что, вот за себя, что ли, съем его? А я знаете, не столько, любих, зар... знаете, я столько зарабатываю, что мне не нужно есть просроченные. Ну, конечно, нас продает. Ну, другие, конечно, другие, у каждого другие своя другие работа. У, нет, у вас нет, вот нет. эта работа, у меня другая работа. Правильно? Другие магазинчики. Ну, давайте мы вот сюда пройдем, чтобы там очередь-то не задержит. Да, да вы его весь помяли, мы а его, ну, мы его не продадим. Нет, не так надо. Я же помню. Возьми, а, я я наш пр... а если не соберем, нет, вы Да? Не ну, нет, Я вам тут даже секрет открою, потом прочте. Да не надо мне секрет раскрыть. Ну это а не секрет, тут не прям написано. Раскрытие. Прям даже написано. Я, конечно, понимала, что это А мне говорили, что вы здесь рядышком с ним живете. Лишь поэтому вас ждала раньше. Откуда же вы прокси? Не знаете, что она штраф получила? Мне прям интересно, откуда у вас данная Ксения. Ну, это ну, вы, ну, вы считаете, это нормально? Я считаю, что когда я шесть раз подряд вам лично в руки отдаю про срок, на седьмой его беру, то нормально, что я обращусь вы, Господи, в Роспотребнадзор. А почему? Ну, вы, по ну, потом... А вы За, не задавайте такие вопросы Нет, вот просто интересно Вот как человеку я спрашиваю я просто и просто Я не как понимаю. человеку отвечаю Я тоже не понимаю, почему шесть раз лично в руки отдаешь просрок Приходишь на седьмой раз Все равно берешь просрок ну, И еще такое удивление, я не понимаю, почему ты меня пожаловал. Да вот потому что не, я просто таких мужчин не понимаю. Не то, что вот вас. А лично. что на личность не перешла? А -а -а. Ну покажи, какая ты женщина тогда, раз не, таких я мужчин Я на, не ты во-первых вас не называла. Да я называл тебя. раз раз начала ну, за гендерность. Я за ген... гендерность, я не прохожу. Я я вот просто не понимаю вот этих каждых моментов. Ну кому-то ну, дано понимать, кому-то дано понимать, кому-то нет. Я... Да, ваша работа брать в руки, просрока и обратно на полку его клад. На седьмой раз вы удивляться. Это видели? Вы это видели? Я его на полке обратно видел. Но вы его не могли видеть. Вы когда доказательство предъявите, что вы его видели Р там Роспотребнадзор на Роспотребнадзор вам уже предъявил доказательство. Я да, пожалуйста, пусть он предъявит, что у меня Роспотребом пугаете. Я не пугаю, я говорю, Но, как было. Ну вот, это уже не надо Роспотребом пугать. Ну, что не пугать? И я-то про что? Вы же понимаете, что это не пугание, это будет факт, что они придут. вижу когда... нервно... да как нервно закусывает, когда я говорю как нервно закусывать когда тебе отдают про срок ты его не убираешь приходит Роспотребнадзор. такая обида внутри копится да как? нет я уже ну к привыкла я уже познакомилась благодаря вам с роспотребнадзором поэтому все нет. замечательно пишите я абсолютно не против да конечно штрафуют то Кому? Не вас, от а товароведов. Ну, во-первых, меня штрафуют. Ну, это уже ну, с лично наше дело. Дела. На Ксению же там... Ну, что? это же наши личные дела. Мне кажется, это вас да. вообще как-то не должно волновать, кого штрафуют. Нет, волнуй. Да? Потому что кроме вас лично еще, например, а вот Тандер на 110 тысяч штрафует. Ксению на 20, Тандер на 110. Угу. Угу. Вам-то какая от этого выгода, я вот не пойму. А я надеюсь, я приду в восьмой раз. Возьми товар и даже не буду глядеть на него. У него ну, не так вы же полчаса там на надении последний раз были, чтобы найти этот просрочный товар. Значит, вам-то какая-то выгода есть? Слушайте, если я за полчаса нашел, что ж вы-то всем скопом в магазине его ну, за всю свою работу нашли. Ну вот вы сейчас стоите эти полчаса со мной, да идите про срок, дальше. А ищите. давайте я сама разберу, что мне делать. Тогда не говорите моей. мне, что мне делать. Я сколько. вам не говорю абсолютно. Вы только что ну, мне обсуждали, да. сколько я и что делал. Пишите. Вы мне сейчас не говорите, что не. делать? Не говорите, Я вам пишите. предлагаю. И я говорю. вам предлагаю. Не предлагайте хорошо, мне, что делать, я вам не предложу хорошо. никуда идти. И не нервничайте. Пишите. Да нервничайте вы, Покраснели руки. У вас реально вот так лицо все красное. Спасибо за комплимент. Да это не комплимент.